Нельзя хорошим быть для всех. Да и зачем? Зачем и для кого? На свете много злых людей, но удача не проходит мимо все равно. Ведь каждый из нас отмечен судьбой. Сегодня на пике, а завтра на дне. И время летит у нас над головой и странно так шепчет. Будь собой! нельзя быть хорошим для всех и везде, а зло выбираем сами порой, нельзя четко видеть момент во сне, но нужно забрать все детали с собой, вот так же и в жизни будь просто собой, будь доброй, красивой, застенчивый, злой, будь мудрой и умной, а где-то простой, не бойся быть жесткой и строгой, за все за все и за всех ты не сможешь решить, и жизни чужой ты не сможешь прожить. Ведь каждый из нас вечно ждет перемен. Бросаясь на помощь в любой суете, любой из нас важен и добрый, и злой, ты нужен вселенной как ветру покой, и в каждом поступке моменты судьбы. Поэтому в жизни есть только лишь ты, есть только лишь ты и твоя доброта. Включая людей в мир своей суеты, подумай, нужны ли Вселенной те дни, когда, забываясь, ты губишь себя. Когда ты пытаешься жить чужим днем, и с жадностью ждешь, что кто-то вспомнит о нем, когда прожигаешь судьбу у костра, кидая дрова из чужого двора. Когда он погаснет, ты вспомнишь о том, что жить и идти нужно личным путем, и сбросив с души лишний груз доброты, поймешь, что другим ты не нужен, увы.